Добрый день всем, мы снова в офисе Ирины Ахметовой с лицензированным адвокатом в Лиссабоне Ириной Ахмет. Добрый день. Добрый день еще раз. Мы продолжаем серию видео ответов на ваши вопросы. Кстати, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно запишем еще видео и постараемся на них ответить. Ирина, следующий вопрос, который нам задали. Есть, есть разные контракты здесь, в Португалии. Контракты постоянные, которые срочные, контракту терму, есть бессрочные, сейф терму, а есть контракту термо инсерту Что это значит? Вы говорите сейчас про трудовые контракты. Да. В трудовом законодательстве есть два типа контрактов со сроком или без срока. Да. Сайнтерму или эффективы называют это бессрочные контракты, то есть нанимается работник без определенного срока. Навсегда. Да. Есть срочные контракты. И срочные есть с изначальным определением, насколько он заключается, например, на 6 месяцев это под от... какой-то проект, например. Это да? контракту а термусерту, серту да, да. например, под какой-то проект. А есть э, срочные контракты без определения конкретного срока. Это вот краска контракта инсерту. Э, лучшим примером такого контракта является найм э, работника взамен другого, который находится, например, на больничном. То есть mm -hmm. я не знаю, сколько э, работник будет на больничном, то есть я нанимаю кого-то другого на его место. Я знаю, что как только старый работник выйдет, этот новый мой контракт закончится, но я не знаю, сколько он будет на больничном. То есть у него есть срок терму, но он пока неизвестен термоинсерту. Да, до этого вы сказали, что многие его используют неправильно. Многие его используют некорректно, да, я считаю, что это такая лазейка в законе. сейчас я заключу контракт, э, а, скажу, когда что когда он отверг институт, будет я и уволь, когда надо будет да? уволить. Да, на самом деле в законе очень четко прописаны ситуация, когда его можно использовать. И сотрудник может обжаловать это все в суде, правильно? Конечно, конечно. Ну, и мы уже говорили, что суды здесь очень лояльны, и всех любят сотрудники. Суды да? очень лояльно относятся обычно к работникам, да. Окей. А следующий вопрос по поводу бизнес-физы. Человек-художник, он имеет доход от удаленной работы на зарубежных стоках и фрилансе. И может ли он запросить визу, бизнес-визу, как бы получает доход? Я бы сказала, что Спасибо. закон это не запрещает. То есть закон не ограничивает э, получение вами доходов э, не на территории Португалии. Но на практике, насколько мне известно, чтобы получить резидентскую визу для ведения бизнеса, э, консульство обычно любит, чтобы доходы были именно на территории Португалии. Окей. Okay. Можно вот, я такой практический совет спрошу? То есть если есть такой человек, он получает, например, 2000 евро в месяц от такой деятельности он может приехать сюда зарегистрировать юридическое лицо вот и получать вот эти деньги на юридическое лицо платить налоги платить соцстрах ну, обслуживать юридическое лицо платить бухгалтеру может быть офис по закону может по, на практике это может дать ему возможность получить резиденцию на практике в большинстве случаев да окей okay. А по 89 статье? 89 статья это исключительный? Нет, нет, нет, 89 статья это статья о предпринимателях. Да. да. Но она не исключительная? Часть 2 исключительная, а в целом 85-я статья это для любых предпринимателей. То есть если вы получаете резидентскую визу для ведения бизнеса, вы будете получать ее по 89 статье. А, окей. Часть 2, которая исключительная для тех, кто находится уже находится на территории Португалии, без, Португали, резидентской, без, визы, без да. резидентской визы. Открыл здесь бизнес открыл Юр лицо платит налоги обращается в сайт для получения резиденции да. вот то есть он да, кстати, новые изменения в закон, которые вот вышли совсем недавно, они тоже упрощают и эту процедуру тоже. То есть помимо упрощения процедуры для работников, которые нанимаются по найму, также то же самое происходит и с бизнесом. Угу. То есть точно так же то, что раньше было исключительным случаем, сейчас стало правилом. Угу. Точно так же то, что раньше эм, было обязательной нормой, сейчас это обязательно. То есть если вы приехали открыли здесь бизнес, то по закону по новым изменениям вам должны дать резиденцию здесь без резидентской визы следующий вопрос интересует вопрос как румынские граждане могут легально пребывать на территории Португалии, имеют ли они право там работать без рабочих виз сколько по времени они это могут находиться является ли основанием для легального пребывания на территории Португалии румынского подана более трех месяцев, если дети такого вот гражданина обучаются в португальской школе и посещают там детский сад? Во-первых, независимо от того, нужна ли иностранному гражданину виза для въезда в Португалию или нет, никто не может работать в Португалии без специального жительства, то есть без разрешения. Да. Поэтому Румынский гражданин или бразильский гражданин, который может в Португалию совершенно спокойно приехать как турист на три месяца Или как украинский сейчас Или сейчас, да, украинский без виз, но работать э турист не может да. <laughs> Без нарушения иммиграционного okay. законодательства э На основании детей то же самое, то есть... Э Дети в школе не дают никаких преференций то точно так же нужно для этого получать специальное разрешение там, для детей, или родителей. Это... То есть дети в школу не пойдут? Нет, вы можете детей устроить в школу. Школа детей ваших возьмет. Но то, что вы на этом основании сделаете себе документы, это совсем не факт. Окей. Многие португальцы, вот именно португальцы, едут работать во Францию. Почему румыны не могут приехать в Португалию работать? Граждане. Португалии. Португалии могут работать во Франции, получив во Франции специальную регистрацию. Так же, как ага. граждане Франции могут работать в Португалии, получив специальную регистрацию. Ага. Okay. Ирина, следующий вопрос. Такой, человек работает по контракту два года, шеф-работодатель платит зарплату за отработанный месяц только в следующем месяце 15-20 числа. Каким нормативно-правовым актом это регулируется здесь? Есть ли какие-то сроки? Плюс к тому заставляет работать выходные дни, которые предусмотрены трудовым кодексом. Например, вот в Пасху заставлял работать. Это нормально? Э -э, зарплаты должны платить до последнего м -м, дня текущего месяца, то есть не до 15 числа. Да, то есть 131 числа, условно 131 числа, он должен рассчитаться за, за, за этот месяц. Да и работать сверхурочно, есть специальные критерии, по которым работодатель может попросить работника работать сверхурочно. Есть другие критерии, на основании которых работник может отказаться. Поэтому такие ситуации лучше рассматривать индивидуально и отдельно. По ним очень много правил. Да, часто задают вопрос, я вижу в наших группах там русскоязычных, по поводу того, вот, кому жаловаться. Кому жаловаться? Идти в полицию, писать заявление, что Владшев заставляет Пасху выходить на работу. И, нет, полиция в этом некомпетентна. Для этого есть аСТ, э, ауторидат. Дэ... Угу. Э, ну, что-то типа инспекции по труду. Да. То есть если жаловаться, то туда. Мы сказали в одном из видео, что гражданам России сложно получать резидентскую визу. Об этом будем говорить. В чем эти сложности? И вот человек говорит: я хочу, я имею квартиру в Португалии, хочу ее сдавать и на, на этом основании просить вот резидентскую визу, как бы ведя бизнес вот на аренде недвижимости. В принципе, это возможно по закону, это возможно, можно открыть бизнес на этом основании, если доходы будут достаточные, то это возможно. Почему сложность в России? Сложность э, в России. Именно в португальском консульстве в России. И это, это не правило, это просто вот практика, да? Это практика, да. Следующий вопрос это по поводу граждан граждан Португалии, ну наших иммигрантов, которые уже получили гражданство и хотят поехать, например, в Украину. И есть ли какие-то там ограничения, нужно ли делать визу? Ну визу не надо делать, это я уже могу сказать. Если какой-то срок, в который они могут жить в Украине? И вот, надо ли где-то регистрироваться? Э Эти вопросы к украинским юристам. Да. А Не вот португальской. с португальской стороны есть какие-то ограничения? Они, или они могут уехать нет. и жить в Нет, С португальской стороны ограничений нет. Следующий вопрос: вот человек работает здесь уже, в Португалии, имеет резиденцию, платит налог, платит в соцстрах, и зачисляется ли этот стаж? Наверное, пенсионный стаж, который он э, приобрел уже на Украине, в другой стране, он плюсуется где-то или нет? Есть договор между Португалией и Украиной как раз о том, что стаж трудовой взаимно зачитывается между Португалией и Украиной. Выясняется это на государственном уровне, то есть вы подаете заявление здесь, в Португалии, в пенсионный фонд. Пенсионный фонд португальский делает запрос на Украину о вашем трудовом стаже. То есть стаж в принципе, да, засчитывается. Окей, но ну, нужно вот сделать эти действия, которые, говорите, да. писать заявление и... Угу. То есть по законодательству в Португалии на пенсию имеет право претендовать человек, который отработал там, например, 20 15 лет. лет, 15 лет. Если я 10 лет отработал в Украине и пять лет отработал в Португалии, то в принципе я уже имею право просить эту пенсию. По да? двустороннему договору между Португалией угу. и Украиной, да? Ирина, следующий вопрос вот такой. Как быстро происходит подтверждение брака между португальцем и, например, гражданкой Украины? А, ну, вопрос не совсем корректно, мне кажется, задан, то есть я не могу его понять до конца, но давайте рассмотрим такой вариант, когда португалец, который, или гражданин Украины, бывший гражданин Украины, или гражданин Украины португалец, который едет в Украину в отпуск, например, влюбляется, женится, приезжает назад уже с женой, зарегистрировать этот брак в Украине, как быстро жена имеет право получить резиденцию и вообще легализироваться на территории Португалии? Ну, Во-первых, португальский гражданин, который заключает брак вне Португалии, uh -huh. он в любом случае обязан перенести его в португальскую систему. То есть, если, например, португалец заключил брак на Украине, и он сделал это не в португальском консульстве, то он должен по возвращению в Португалии для начала переписать этот брак в свое португальское строительство рождения. Uh -huh право у его жены на вид на жительство возникает сразу же как только они заключают брак и вместе переезжают в Португалию. А, а гражданство она может получить сразу? Гражданство, право на гражданство возникает через три года после заключения брака и при условии, ну, при соблюдении определенных реквизитов. Каких? То а есть есть первым... какие проверки, это эффективный брак или нет? Это, кстати, ну, Нет, вопрос. проверки, в принципе, конечно, да, этот брак должен быть естественно реальным. Да. И, помимо этого, ну, проще всего, если они будут в Португалии жить, потому что не живя в Португалии, сложнее претендовать на португальское гражданство. Последний вопрос, Ирина. Многие говорят о том, что при получении ВНЖ требуют, в Сафе требуют подтверждения легального въезда на территорию Португалии. Например, билет на самолет, не знаю, билет там на автобус, еще что-то вот, или регистрация в сайфе в течение трех дней э, после въезда. Вот если такого нет, что делать? Э, на самом деле подтверждением легального въезда может быть все что угодно, включая свидетельские показания. Э, об этом говорят общие нормы административного права. Да. Э, То есть можно пройтись по соседам и собрать подписи о том, что ты тут живешь уже. Это по закону, да. да. На практике я знаю, что сэф э, ограничивает ваши доказательства, которые вы можете представить, только билетами. Угу. Это на самом деле неправомерно. На этом все, у меня вопросов больше нет. Спасибо вам большое. Ребята, если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Контакты Ирины под видео, там есть сайт, там все контакты, телефон, email. Обращайтесь. И спасибо за то, что смотрели. Пока. Счастливо, спасибо.